Привет всем, кто меня смотрит. Ну вот сегодня 2 апреля. Недели как я посадил тыкву и арбузу без грунта. Вот у меня вот такие арбузики немножко подвытягивались. И вот такие вот тыковки. Вот у меня парочку тыквок есть, на которых можно уже попробовать привить. Арбуз. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой вот у меня есть скальпель с Алиэкспресса со сменными лезвиями. Вот такие вот арбузики. Что хочу сказать, тыку. Вот, уже такие вот у нас корешки вышли. тыкву очень сильно еще сильнее дает корень снимать ее с полотенца в принципе довольно таки сложновато туалетная бумага была бы проще конечно вот. сделал вот такую вот палочку капалочку вот палочка у меня Будем сейчас пробовать прививать. Для этого мы должны удалить точку роста. Так. Первый раз делаю, так что извиняйте, если что не так. Нужно ее удалить полностью, чтобы больше листья не росли. Вот. Вроде бы удалил. Потом вот этой палочкой-копалочкой посередине делаем такую дырочку. Теперь зачищаем. И нужно вставить его вот сюда. вроде бы но чуть-чуть конечно первый блин как всегда ком посмотрим что из этого выйдет и накроем его обычным пакетиком чтобы повысить влажность поставим его на свое место законное вот еще попробуем на этом также удаляем палочку сделаем подлиньше, чтобы она потоньше была, чтобы она не рвала ствол и входила хорошо. А, <к LGBTQ> центр низко я его прикопал делаем отверстие Клинышек. вот ставили ну, вот это вот как-то получше получился на следующей неделе я вам покажу что из этого вышло это у меня арбуза Также мы их накрываем. Ашановские или там диксиские пакетики, копеечные. Вот. Ну и будем следить, что из этого выйдет. Буза тоже. Сейчас дольем воды и оставим на неделю. В принципе, корневая система мне их не нужна, поэтому мы оставим все как есть. Пусть растут вторые вторую неделю тоже. Подрастет у меня. Тыковка. Растет тыковка и посмотрим, что из этого выйдет. Все, всем спасибо за внимание, до скорых встреч. Кому понравилось, ставите лайки.